Всем привет, с вами Диабло. Помню, где-то два года назад был тренд, где люди создавали тирлисты и засовывали туда все что угодно. Тирлист вайфу, тирлист чипсов, тирлист президентов. Ну а где же для нас? Ты ж программистов. Тирлист популярных языков программирования. Сегодня я составлю список из популярных языков программирования и неожиданных в передачу. Конечно же, как диванный аналитик, я постараюсь сделать самый объективный и неподкупный терлист, отбросив все мои предпочтения. И JavaScript в истерии, кто бы мог это предвидеть? Сколько люди бы не говорили о том, что уже у скрипт не строгая типизация, нельзя сохранять файлы не от нормального ОП, но знаете что? Как-то пофиг, где есть ОВП, там и проблемы. Тебе нужно больше всего учить полиморфизм, капсуляцию и прочую фигню. И насчет не строгой типизации... Вы же сами соглашались при вхождении в IT, что вы будете решать нестандартные задачи. Так вот, решайте. И нефиг выебываться. Эти косяки перекрывают кросс-платформенность и простота, и большая потребность на рынке. Эм, что? C++. Как вы знаете, почти в любом колледже начинают изучение программирования с плюсов. Язык, да, классный, кроссплатформенный, быстрый, но уж слишком много в нем нужно ебаться, чтобы что-то сделать. Tier A C Sharp Этот ЯП очень похож на предыдущий, но у него есть отчим Microsoft. А еще он полезен только в Unity. Tier Unity E-Dev Python знаете, вот эти все мемесы про питон, постоянно шутят про то, что все, кто пишет на питоне, петушки, которые не смогут перейти на более сложный яп. И вообще питон не подходит для игр. Но они, блять, зачем-то пихают везде, куда можно. Тир петушки на палочке. ПХП. Хоть это и не совсем яп, это скорее серверный скриптовый язык, но он довольно крут. Хоть его все и обсирает за то, что сложно находить баги, но знаете что? Пошли бы в жопу с такими аргументами. Тир А. Котлин. Для того, чтобы научиться на нем писать, вам нужно знать Java, так как из-за молодости языка в документации все структурировано примерно так. Это сделано как на Java, только тут надо немножко что-то поменять. Ну, а в целом неплохой язык. Тир Б. Свифт. Раст. Учите только, если не хотите ебаться с плюсами. С-тир. Паскаль. Для него у меня есть только одно место в тире. Тир-д. Дохлый. Доигравшийся. Так, дальше по списку. HTML. Ну, тут и так все ясно, да? Тир, вы не понимаете, это другое. Ну, все. Я выбрал только те и которых хотя бы немного знаю. Не пропустите мое следующее видео с извинениями.